Монкардаж Монти, Монти Чардаш. Это слово сочетание мы слышали давно. Это приложение для гитар. Во-первых, произведения трехчастное. Значит, произведение написано в трех частях. Первое Allegro Non тропу называется. Вторая, вторая, Andante Conmotto. Это требует особого перевода. Желающие могут зайти в социальные сети, спросить. И получит много разных интересных ответов. Третья тема ⁇ это э, беспримерные модератные состенуто. С такими, я бы сказал, преэндуиндонсатондовыми вставками, знаете ли. Это все по черненьким, по черненьким. Такая пентатоника, знаете развития. <клёх> Монти в своем чардаше хотел сказать то, что вы сейчас услышите, что сделает. Ленислав Сергеев исполняет это классичнейшее произведение. Я очень долго тренировался, репетировал, знаете, аппликатура правой руки. Я думаю, что классические музыканты, присутствующие здесь в огромном количестве, понимают, о чем идет речь. Евгений Николаевич Быков скромно взялся сокомпонировать. Итак, Монки, Чардаш, Переложение. Для полутора гитар с одним солистом. Как солисты приветствуют очень? В консерватории. Я всегда плачу. Какая МУЗЫКА Композитор написал два раза это место. И вот это самое трудное место пошло, блин. Очень быстро. Два раза, браво, браво, браво, браво. Друзья, не ожидал. Спасибо. Андан, ты конморта, спасибо. Аккомпанировал Евгений Быков. Спасибо, моя страда. Эпозитор написал два раза это место.